Для сервировки я выбрала бумажную дорожку с ярким цветом и принтом. В ее декоре можно увидеть и лимоны, и яркую плитку, характерную для Средиземноморья. К такой яркой дорожке было сложно подобрать посуду. Но вы знаете, что чем сложнее задачи, тем интереснее. Да и после выпавшего снега в апреле так захотелось чего-то яркого, каких-то сочных красок. А уж вам решать, справилась ли я с поставленной задачей или нет. И, кстати, сегодня вы увидите два варианта сервировки. Как видите, здесь три основных цвета. Желтый это солнце, синий море и зеленый зелень, растительность юга. В соответствующих цветах я подбирала и посуду. Для куверты я выбрала однотонную посуду. Итак, самая большая, 20 сантиметровая подстановочная желтая тарелка. Э, их я... Их вообще у меня здесь сервировки три три. Их я купила на Авито по 100 рублей каждая. За солнце у нас отвечает, конечно, тарелочка лимона. И вот тарелочка-подставка, на которой стоят наши специи. Ну и, конечно, основное это лимоны. И mm. они такие ароматные. Ну, что? В общем, такое впечатление, что да, мы где-то в Средиземноморье. Вот, как вы видите, самые простые тарелки, которые легко можно везде купить и которые стоят не так уж дорого. И сверху вы видите салатник в виде листа. Немножечко глубокий. Он отвечает за зелень. Он э, вместе с тарелкой ну вот еще у нас один салатник есть, который тоже отвечает за зелень, но это уже для каких-то вот вкусных вещей в виде листа. Ну и тарелка для если, например, нижнюю считать постановочной тарелкой, то тарелка для основного блюда, ну а может быть и для салата. Она не совсем синяя. Она видите, вот то темнее, то ярче. И как раз она отвечает за цвет моря на моем столе. Ну, за цвет моря отвечают и салфетки, которые тоже синие. И, и вот стакан тоже Прозрачный, как море. Ну, а за зелень, может быть, отвечает вот эта банка с оливками. Синий цвет в декор стола вносят и современные банки из синего стекла. И посмотрите, как они удачно вписались в эту композицию. Опять же, тарелку, вы видите, мы подставляем под салатник. Салатник я выбрала цветной, но он стоит на однотонной тарелке. Наши специи тоже стоят на желтой тарелочке, чтобы, чтобы не пропадать вот на этом ярком фоне. Видите, они здесь совсем нередны и незаметны. Во второй сервировке я вокруг салатника по кругу на желтой тарелочке разместила желтые лимоны и зеленые лаймы. В центре моего стола вы видите тракотовый горшочек в виде смешной головы. Он для лука. И я его использовала не случайно, так как по всему Среднеземноморью часто встречается этот материал таракота. Это могут быть и таракотовые горшки, в которых растут цитрусовые, ну и просто плитка таракотовая. Поэтому для создания атмосферы юга я его и использовала. И, конечно, лимонад в прозрачном кувшине. Он настой на лимонах, на веточках мелисы зеленых и обладает... Ну, необыкновенным вкусом я вам сегодня покажу два варианта сервировки средиземноморской а вы уже мне скажете какая вам больше понравилась ну во первых вот видите у меня в кувшинах лимоны Интересный прием в дизайне. Итак, перед вами второй вариант сервировки. Я решила начать свой обзор именно с него. Как вы видите, на заднем плане стоят старинные керамические кувшины с цветами и лимонами. Бутыль для вина в оплетке, огромный горшок желто зеленый сантивьеры справа у окна, которое здесь очень уместно. Ну и посередине композиции таракотовый горшок. Кстати, кувшины, в которых стоят яркие цветы и лимоны, это знаменитая косовская керамика. А стеклянная бутыль для вина в оплетке из лозы характерная деталь застолья и Италии, и Прованса. Посмотрите, какая у нее замечательная ручка. А рядом с ней плетеная хлебница. Еще одна вертикаль в сервировке стола – кувшин с лимонадом. Особенно приятно его пить в жаркий день. Он утоляет жажду и придает силы. Так как в сервировке всегда участвует множество предметов, обращайте внимание, чтобы они были разные не только по высоте, но и по масштабу. Это делается для создания визуального ритма в композиции. Перед вами первый вариант сервировки. Первый экспериментальный, я только пробовала на нем. Как видите, посуда уже куплена. Она такая же, как и во втором варианте. Однотонная, самая простая, трех цветов. Синий, зеленый, желтый. Композиция доступная по цене, по всему. Может сделать любой. Итак, перед нами куверт. Из чего он состоит? Это, как мы уже говорили, подстановочная тарелка, но в принципе ее можно и для первого блюда использовать. Дальше идет тарелка синяя, но она достаточно большая, 20 сантиметров, поэтому ее можно использовать и под основное блюдо, и под салаты. И, конечно, вот верхнее тоже можно зеленое в виде листочка. Можно блюдо использовать для тоже каких-то салатов, может быть, для фруктового даже салата. Ну и, естественно, раз у нас нету первого блюда, значит, у нас только нож и вилка. Смотрите. Вогнутое стекло, вот такой замечательный стаканчик, привезенный из одного из путешествий. Как будто бы мозаика на нем, да? И как он хорошо подходит к цветам. В самом центре стола уникальная керамическая современная ваза с двумя забавными мышатами. Это изюминка этой сервировки. И, пожалуй, самая дорогая вещь, купленная мной в художественном салоне. Она на ножках в форме лодочки и по цвету идеально вписалась в мою сервировку. Посмотрите на этих забавных мышат. На оранжевого мышонка с одной стороны вазы и на зеленого с другой стороны. Очаровательный. После долгой зимы так захотелось наполнить стол яркими красками. И мне кажется, мне это удалось. А как вы считаете, дорогие мои друзья, Яркие краски внесли из старинные кувшины косовской керамики, расписанные сказочными цветами и узорами. И посмотрите, как они хорошо сочетаются с современной керамикой. Сочетание традиционной сине-белой гаммы с добавлением энергичного желтого и нейтральной зелени очень актуально в этом году. В результате получился витаминный коктейль для глаз и эмоций. И самое важное, не бойтесь экспериментировать и привносить что-то новое. Следуя этим несложным правилам, вы сможете создать по-настоящему вдохновляющую сервировку для себя и своих близких.